Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Буду показывать сегодня свой бой, но в принципе в кораблях я другие не снимаю, только и записываю свои На линкоре седьмого уровня под названием, ну не знаю, вот как, прочитает как Юга Наверное, я, скорее всего думаю, читается как-то по-другому, но не знаю Чего не знаю, того не знаем. Сразу здесь отправляюсь на правый фланг Но, ну, с одной стороны, на линкоре, куда поставили Там надо отыгрывать Иногда приходится, конечно, фланги менять Ну, я это делаю не очень часто Ну, когда понимаю просто, что на другом фланге Мне будет играть гораздо комфортнее, чем на этом На некоторых игроков это очень сильно раздражает ну и сам, да, иногда тоже смотришь Когда, к примеру, эсминец там с фланга убегает Но этого делать тоже нельзя В принципе, на эсминце тебя куда поставили Союзникам надо светить Это а бывает, так эсминец убежал На фланге линкоры Крейсеров с РЛС-ками там нет С гидрокустикой, даже с какой-нибудь И все, играть Становится на этом фланге невозможно Нормально, если, к примеру, даже там есть Вражеские эсминцы, которые тогда безнаказанные Да, чувствуют себя вольготно Накидывают там торпеды эсминец хотя бы, ну, либо может обнаружить вражеский, вражеский эсминец, или ну, те же, опять же, торпеды подсвечивают. Первый зал в этом бою. А тут уже вон там прилетает практически с другого фланга из-за островов. Здесь противник промахивается. Оп, сразу первый залп 7369. Обратите внимание, в бою целых 5 эсминцев Это при том, что у нас есть ограничение на 4 эсминца Ну, значит, наверное, слишком долго мы ждали этот бой Было много эсминцев в очереди То есть уже огрызается кёник В ответ прилетает там на 4 с небольшим 1000 Вот новогодние праздники хороший повод для того, чтобы выкатить все корабли, которые есть в порту Чем я, в принципе, сейчас и занимаюсь Так бы я, не знаю, вообще Стал бы играть на этом корабле или нет Ну, а сейчас, чтобы вот с этих Снежинок поснимать бонусы Да, что там плохо, там на каких-то уровнях 750 единиц угля 75 единиц стали Ну, на десятках это сертификаты Новогодние, кстати, на десятках я уже Все сертификаты полностью получил Осталось здесь дождаться, когда будут Продаваться подарки Что там из халявных подарков удастся вытащить Здесь вот непонятную игру ведут Вот, да, тот же вот союзный Мацаки Вот, я не знаю, он замер, стоит на месте Чего-то ждет Может просто вылетел Здесь неудачный залп поторопился Я по фаре, там один снаряд Со сквозняком залетает Можно было, конечно Попасть гораздо лучше Возьми немножечко больше упреждения Здесь сцепились Так два вражеских крейсера не поделили море, что ли, им там мало здесь, кстати, будет неплохой такой удачный момент по-моему, следующим залпом вот Меока почти останавливается да не почти, а вот уже останавливается чтобы Кирова пропустить стоит на месте и прям хорошо его так подловил еще так каскадиком вот люблю я это делать Иногда. Тут сразу раз, два, три цитадельки, первый фраг и уже 53 тысячи нанесенного урона. Вражеские линкоры как-то вперед особо не торопятся, ну и оно и понятно, да, что с этой, что с той стороны здесь находится эсминцы у противника, как минимум два... А Я вообще единственный линкор на фланге. Потому что два союзника, если посмотреть на миникарту, просто спят. Ну, я не знаю. Мне кажется, там, возможно, боты. Потому что в конце боя, когда их обнаружат, они начнут там бурную деятельность. Но уже когда все пропало, и спасти положение не получится. Там хотя бы был шанс маленький. Даже, даже на победу. Ну сейчас... Сейчас мы это все скоро увидим. Всего через каких-то 10 там с чем-то минут. Вот здесь неплохое попадание по Кирову. Пожарная тревога. Да, но если посмотреть на игру того же Кирова, то тоже такое ощущение складывается, что там бот управляет этим кораблем. Да, он так спокойненько бортом движется там, не знаю, на половину скорости. Получает уже второе попадание. но вот везет, конечно, здесь Кирова, а мне получается нет. Таких залпов крейсер должен улетать за, за раз просто. Дальше он при этом спокойно настреливает, там продолжает себе что-то там ползти, борт не убирает, то есть ему вообще все пофиг. Это уже третий залп, получается, ему в борт. Он вот сейчас сдаю опять каскадом, но здесь я был уверен, что я его добираю, все. А здесь оп! 4 сквозняка, и, пожалуйста. Мне иногда кажется, ну, возможно, так оно и есть, что система подыгрывает плохим игрокам, дабы уравнять шансы, да, между хорошими и плохими игроками То есть, хорошим игрокам где-то вот этот, да, вероятность там пробития и непробития Или веро вероятность того, что из тебя противник выбьет сквозняки гораздо выше Он сейчас удается добрать и то, да, то, что у него было мало прочности и обратите внимание, это опять 4 сквозняка Второй фраг, 80 тысяч нанесенного. тем временем у нас в команде минус 3 эсминца, у противников все 5 в строю. Это не может не настораживать. Я в такой ситуации обычно стараюсь уже так, да, играть просто на урон. Потому что понимаешь, что команда не тащит, так сказать, играть особо никто не хочет. Вон, по-моему, если посмотреть на мини-карту, один из спящих линкоров зашевелился. Ну, я думаю, его просто засветил. Вражеский эсминец. Оно как с ботами бывает. Он весь бой может стоять на месте, и как только он попадает в засвет, когда противники до него добираются, они сразу начинают что-то делать. Ну, не что-то делать, да, начинают сразу стрелять, там куда-то двигаться. Вот, пожалуйста, да, кто там у нас... Октябрьская революция зашевелилась, кстати. Вот чуть позже сейчас и Мексика тоже начнет бурную деятельность. Кстати, во многом мы могли выиграть, если бы была революция. Кстати, да, вот сейчас, если кто хочет, у кого возник вопрос, зачем я запустил. Глубок глубинные бомбы, когда подводных лодок Вообще в бою нет, кстати, нет Иногда это полезно, даже пусть они корабли Не обнаруживают Но вражеское ПВО по ним Если будет стрелять, ты хотя бы понимаешь Что с той стороны находится К примеру эсминец, да мы, То есть мы его не видим, он не засветится Но ПВО тут будет видно, что оно работает по курсу Здесь неаккуратный вражеский эсминец Такой сразу О, Получает на 7 с лишним тысяч А будь я на фугасах Вообще наверное отправил бы его в порт ну, Находиться на фугасах то В тот момент когда здесь Линкоры бортами ходят И крейсера как-то не хотели Получается это уже третий уничтоженный противник уничтожен Да еще как бы не странно забыл этот момент сказать, что у этого линкора присутствует такой достаточно редкий расходник для линкоров. Это, наверное, всего два линкора в игре у нас таких. Это Джамбард и вот этот вот Хьюга. Ну, может, еще какие-то есть, если кто меня поправит, кто помнит. Это ускоренная перезарядка главного калибра. Но здесь на Хьюге как-то особо это не ощущается. Да, на Джамбарте там то, что базовая у нас перезарядка... Быстрее, к примеру, чем здесь гораздо да, Здесь сколько у нас там, 30 секунд Наверное, как у... Ну, такой стандартный да, Показатель линкоровский, 30 секунд Плюс-минус перезарядка ГК На Джанбаркс там меньше То есть на Джанбаркс, к примеру Успеваешь два залпа дать за тот момент Ну, два дать И третий там еще частично, да, перезаряжается Ускоренно Ну, здесь даже один не успеваешь Сколько там, 15 секунд Расходник работает ну, просто немного быстрее. Да, один залп у нас перезаряжается. Да, вот здесь тоже арп -конга. Вот спокойно идет бортом. Вот как иногда, да, думаешь, сейчас я тебя накажу за такую безалаберность. Ну, вот здесь удалось его наказать. Все-таки цитаделька. А то бывает, вот так даешь залпы, и. Ничего существенного не упадает. Здесь получается для того, чтобы дать залп по. Одному линкору пришлось подставить борт другому линкору. Ну здесь на прощание я успею ему еще раз навешать неплохо, да? Он там двадцаточка почти вылетает. Жалко, не будь я таким жадным, конечно, если бы я борт убрал и не стал пытаться дать залп со всех орудий. Ну я надеялся на то, что может мне повезет и да тут большое количество, сколько 12 стволов, что я его доберу все-таки, но не получилось. При этом там еще из ПМК пожар на него повесился. Был шанс взять Кракена. Горел он, горел. Там, ну, возможно, ремонтную команду все-таки использовал, восстановил какую-то часть прочности. Вот, да. Октябрьская революция. То есть, не оказывая никакого влияния на бой, <laughs> наверное, даже ни разу еще не выстрелил. Движется преспокойненько на вражескую базу. Мексика стоит, спит дальше. И вот эти два бота как раз чуть-чуть прям вот, ну, была вероятность, что все-таки выиграет этот бой. Он уже, смотрите, нагорел, уже 172 тысячи. Сейчас, по-моему, уже перестанет гореть пожар. То есть, вот немного мне не хватило там на фланге, да, каких-то сколько? Там около 10 тысяч осталось и Если бы я его добрал, может быть, да, у меня там еще были хилки. Пока вот подошли. Время было еще. вон, почти 8 с лишним минут. Еще повстретил вон Страсбурга и не знаю еще чем это закончилось, пока противник отвлечен. Ну вот этих спящих, да, вот, вот прилетает первый зал. По Мексике. Все, Мексика уже там, по-моему, завелась. На мини миникарте пока этого не видно, но корабль достаточно медленный. Пока он там разгонится. И вот сейчас видно: революция нач начала захватывать. Ну да, Мексика, по-моему, двигается. На Октябрьской революции, ну, хотел сказать игрок, ну не знаю, что это за игрок, там не игрок, начал захватывать точку. И сейчас вот момент, уйди вон туда налево, если смотреть на мини-карту, спрячься, то есть чтобы по тебе не было прострелов, и просто революция без проблем захватил бы базу. Там немножечко, кстати, не хватит, чтобы захватить. Как раз таки из-за того, что революция пойдет зачем-то направо, и там будут прострелы, и захват собьют. А нет, здесь каким-то чудом, да, вот Мексика. Мексика как раз-таки собьет захват на союзной базе. Вот, по-моему, следующим залпом сейчас снаряды полетят мимо. Я уже смотрел, вот это понимал, вот эту ситуацию, что революция берет базу. Здесь надо захват сбивать. Мексика не подвела хотя бы вторым залпом, но захват сейчас будет сбиться со Страсбурга. Кстати, можно было по касти стрельнуть. Вот, захват сбивается Если посмотреть, у нас сейчас процент захвата гораздо выше Но все равно противника Два человека на захвате Да, причем вот революция кидает Сюда тоже долетают снаряды Еще немного сбит захват но вот сейчас видно, что у нас захват немного больше проходит. И тут прям уже там осталось практически четверть. И вот сейчас будет захват сбит. Да, оп, все. Тут я сразу понял, что шансов на победу уже никаких нету. И вот про что я говорил: да? Уйди налево здесь революция туда за островами. Здесь бы не было прострела у массы и, да, у других там никаких линкоров. Туда за остров бы закинуть никто не мог. И была бы стопроцентная победа. все там последнего союзника, который мог захват с базы сбивать отправляет в порт. Ну, а тут уже с революцией толпой разобраться. Да, даже не обязательно с ней разбираться. Достаточно сейчас захватить базу. Революция здесь уже сделать ничего не может. То есть, я думаю, нет смысла уже вот этот вот момент досматривать. Как здесь просто будут разбирать революцию всеми там... То есть, всем, всем, чем можно. Да, он тоже запускает там свои глубоководные бомбы. То есть, да, такой бой вроде, когда казалось все потеряно, потом появляется какая-то надежда. Ну, такая пусть небольшая, но все-таки. А потом в конце такой и облом. Ну, все равно, по крайней мере, да, когда ты поиграл в свое удовольствие, набил большое количество урона там фрагов, то есть понимаешь, что ты был за бой достаточно результативен, ты на первом месте по опыту, все равно тебе было приятно провести этот бой. Пусть и не повезло с союзниками, ну, ничего не поделаешь, игра на то и игра.